Доброго времени суток! С вами Сергей. Сегодняшний наш ролик посвящается черенкованию туи. Вчера вечером мы заготовили черенки, черенки туи количество 85 штук. На ночь мы поместили в растор гетерауксин, гетерауксин. Маленькие черенки мы не обрезали, большие мы хвою подрезали, чтобы меньше было хвои, меньше испарений. Сейчас мы делаем экспериментальную посадку. Маленько отойду. В прошлый год мы сажали, у нас из 25 черенков укоренилось. 12 штук. До этого мы пробовали сажать стаканчики, накрывая их, делая парниковый эффект, у нас все оплесневело, ничего не получилось. И сейчас мы сделаем экспериментальную посадку. Половину мы посадим э, просто замоченной в растворе гетероауксином, а вторую половину мы посадим с корневином. Посмотрим, какой вариант будет лучше. И также мы посадим в экспериментальном порядке половину вертикально и с каждой половины четверть посадим вертикально, а четверть под наклоном. Считается, что под 45 сажаются градусов под наклоном. Это для того, чтобы воздух ближе был к корням поверхности. Так, приступаем к посадке. Очень внимательно важно, надо посадить также на южную сторону, так же как. мы маленечко ножичком поднацарапали сегодня у нас 13 августа туйки прекрасно себя чувствуют из 98 посаженных туй погибла только одна вытаскивать не будем корни вот оно видно и так на поверхности что оно у многих туй Вот допустим вот у этой видно на поверхности уже корневая система появилась Разницу между гитераоксином и корневином в этом эксперименте никакой я не почувствовал. Ну и также нет никакой разницы, как сажать под 90 градусов, либо под 45 градусов. Приживаемость хорошая. Единственное, что я вот, допустим, вот на примере вот этой туйки, я обрезал хвою как бы из серии, чтобы меньше было испарения нет, от концы чернеют не обрезанная хвоя она себя тоже чувствует хорошо, больше я обрезать не буду что я делал летом один раз полил только корневином развел леечкой остальное каждый раз в жару до 3-4 раз опрыскивал не сколько поливал землю, сколько опрыскивал хвою также постоянно держал землю во влажном состоянии все прекрасно получилось. И на следующий год, наверное, я не успею. Я хочу сколотить большую грядку прямоугольного типа из доски двадцатки И делать это дело либо в контейнерах, либо в кассетах. Скорее всего, в контейнерах P9, чтобы при пересадке не тревожить корневую систему. Так как мы Мишкины перетрях, пересаживали тойки. Давайте сейчас посмотрим Мишкины Туи. Да, вот они тоже здесь. Они дали в рост. Рост у них получился от 5 до 8 сантиметров. И когда мы вытряхивали корневую систему, нам пришлось отряхивать, потому что мы с леса принесли злостный сорняк в земле. И они очень тяжело, тяжело принимались. Даже мне их пришлось притенять они все стали так чахнуть потихонечко, я их несколько раз обработал апимом, притянил и только вот они поправляться стали к июлю, к июлю я их потом сюда переместил, здесь также им делал дождевание в принципе, чувствуют они теперь себя отлично, так, следующая у нас процедура по туйкам по туйкам, следующая процедура это уже укрытие на зиму зимовать они будут тут же я их заложу лапником, но это все покажу осенью. У нас сегодня 1 октября и мы приступаем к укрытию нагремы. Укрывать мы будем лапником. Лапником будем следующим образом. Берем сосну и стекаем ее между тугой. Сразу прошу прощения, что я вас вел заблуждение. Туль я сажал не 98, а 85. Ну, тут Пока лаптики не погибнет, а остальные, в принципе, переживаются. Укрытие надо не сколько утепления, а сколько для того, чтобы не получили они солнечный ожог. Считаем ветки сосны. Ветки сосны будут своеобразным каркасом. Они стоят вертикально. Скажем, чуточку да. А теперь уже лапником зелову мы начинаем закладывать. Самым большим. Вот так вот. Таким образом мы избавим от солнечного ожога. За два года такого укрытия мышей я пока не обнаружил. Так, укрыли. Ну а так вот, посмотрите, получается уже Двухлетка? Нет, однолетка. Вот так вот, это туя, это смешные партии посадки. Вот так вот она выглядит. Однолетняя туя. На этом ролик заканчиваем. С вами был Сергей. До свидания.